Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вновь всех вас видеть и лицезреть. И надеюсь, что это взаимно. С сегодняшнего дня я возобновляю в эти прямые эфиры, стримы. Только они теперь будут проходить не по пятницам, а по четвергам такое время 10 часов под Германии. Переводите в свое время соответственно. Ну что, накопилось очень много тем. Много вопросов, много проблем. Начну с так называемой мобилизации, которую в народе очень точно и я бы сказал так саркастично окрестили могилизацией, потому что вы понимаете, что она приводит к могилам, к сожалению. Или в лучшем случае к каким-то увечьям, когда люди возвращаются без рук, без ног. Что можно сказать по этому поводу? По, поводу? по поводу мобилизации говорили с самого начала войны. Еще в начале марта говорили, что Россия не сможет обойтись без этой меры. И э, Путин и все, э, все высшие чины России <coughs> в один голос говорили, что это невозможно, что этого не будет никогда э, справиться силами профессиональной армии, но, как мы видим, не справляются и вряд ли справятся. Теперь по поводу отношения к мобилизации в обществе. Если раньше общество считало, я имею в виду российское общество, общую, так сказать, массу, считало, что война их никак не касается, это где-то далеко, они могут только наблюдать, то теперь они благодаря вот этой мобилизации были втянуты непосредственно в эту войну. И вы знаете реакцию, некоторые просто покинули территорию России, так я мягко скажу, ну можно сказать, называть вещи своими именами, просто убежали. Но власти никак их не сдерживали, потому что они понимали, что если эти люди пойдут, то они или сдадутся в плен, или будут действовать против российской армии. Так что было принято, я считаю, правильное решение их отпустить. Теперь по поводу самой мобилизации. Была масса перегибов, вы знаете, когда хватали людей на улице, устраивали облавы на станциях метро. В гостиницах просили администрацию сообщать о мужчинах призывного возраста и так далее и тому подобное. Сейчас вроде объявили, что мобилизация закончена, но речь шла о частичной мобилизации, и никто не исключает такого поворота событий, когда через некоторое время просто объявят вторую волну мобилизации, потому что понятно, что она не решает проблем. Теперь второй момент о так называемом присоединении, то есть об аннексии новых территорий, которые, собственно, в обществе российском не вызвали никаких эмоций. Если вызвали, то только отрицательных положительных не было, то есть второго Крыма не получилось. Многие считают, что это связано с тем, что вот эти два события произошли одновременно, мобилизация и так называемое присоединение. Ну, будем называть вещи своими именами, аннексия территории ЛНР, так называемых ЛНР, ну скажем так, Луганская область, Танецкая область, Запорожская и Херсонская. Вот эти четыре области были в кавычках присоединены к России в результате так называемых референдумов, которые не имеют никакой легитимной Силы. И э, Путин думал, что э, произойдет какое-то ликование, что люди будут радоваться, э, сч счастливо э, улыбаться и говорить, вот э, Россия приросла еще на четыре э, области. Но этого не произошло, потому что людей по большому счету это совершенно не интересует. Их интересуют совсем э, другие вопросы, связанные с их жизнедеятельностью, так скажем. А э, уровень жизни, естественно, нет. Падает, инфляция растет, так что ничего хорошего и здесь не произошло. Теперь третий момент это вот вчерашнее введение военного положения на части территории России. Здесь тоже э, есть такое вот лукавство. Вот эти четыре территории, о которых я только что сказал, э, Донецк, Луганск, э, Херсон и Запорожье, выделены отдельно. Это вот косвенно говорит о том, что это э, все равно не, не Россия. Это отдельные регионы, которые якобы являются Россией. На самом деле они не, не являются. И поэтому э, действие указа не распространяется на всю территорию. Потому что вы знаете, что эти... Э, территории частично оккупированной России, не полностью. И Россия, соответственно, не может полностью контролировать все происходящее там. Сейчас все сосредоточено вокруг Херсона. И вы тоже знаете, наверное, что оккупационные власти обещают людям, которые покинут Херсон, дать им жилищные сертификаты, чтобы они на территории России смогли получать жилье. Причем чуть ли не в любом регионе. Но я не уверен, что это касается Росси... центральной России. Я имею в виду центрального округа. Кстати, по поводу центрального округа. Очень интересно. Центральный округ, если переводить на русский язык, с канцелярского, это Москва и Московская область. Но, когда Путин издавал эти указы, он очень хитро обошел э, вот эти слова. То есть там Москва и Московская область не фигурируют. Там говорится, что э, за исключением не названных там территорий, А если так посмотреть, значит не названы как раз вот эти территории, касающиеся Москвы, вот этот разный уровень. Опасности там три, три разных, это все условности, это все от лукавого. Так что по сути военное положение касается многих регионов России, не только вот этих новых, так скажем, в кавычках приобретенных. И возникает такой вопрос, а собственно почему вводится военное положение, если войны нет? Тоже интересный вопрос. На него нет ответа. И, опять же, с самого начала все было от лукавого. Вещи не были названы своими именами. Война стыдливо называлась спецоперацией. И продолжает так называться. Не было, не было вот это военное положение, которое все ожидали в марте, в апреле, введено, введено намного позже. Мобилизацию тоже все ждали гораздо раньше. Теперь возникает вопрос, а чего Путин добивается на нынешнем этапе? Его задача, конечно, захватить все вот эти полностью, так называемые, и республики, и области, эти четыре. И это не все, что его интересует, насколько я понимаю, его интересует еще киевское, харьковское направление. И... По конфигурации видно, что Херсон является таким вот заложником этой всей ситуации, потому что не зря людей оттуда, я бы не сказал, эвакуируют. Их оттуда вывозят, причем я не уверен, что это делается добровольно. И при уходе не исключено, что будут взрывать какие-то здания и так далее. То есть уход России будет связан с какими-то тяжелыми вещами для Херсона. И это очень важная такая вот сейчас веха. Наступает новый этап, и все будет крутиться именно вокруг Херсона. Я надеюсь, что его в ближайшее время освободят, и тогда конфигурация еще изменится, Естественно, не в пользу России. Помощь Запада продолжается, вы знаете. И российская армия находится в очень таком сложном положении, но, собственно, кто в этом виноват, Путин. Теперь по поводу перспектив военных действий, потому что мы понимаем, что только там все будет решаться. Разные аналитики по-разному оценивают ситуацию, но понятно, что до Нового года это не закончится. И скорее всего война перейдет уже в 2023 год и вот в феврале будет уже год боевым действием. Время летит стремительно, но и ситуация изменяется не менее стремительно. Мы видим, что люди как реагируют. Еще вот вернусь к положению в российском обществе. Оно неоднородно. Оно, скажем так, противоречивое, потому что, как я уже сказал, когда вот эта ситуация не касалась каждого из россиян, это была одна история. После того, как они поняли, что война касается чуть ли не каждого, отношение изменилось, естественно, в худшую сторону, и начали люди задавать неприятные вопросы. А мы тут при чем? Почему мы должны гибнуть непонятно за что? Самое главное, что нет мотивации, нет вот этого настроя боевого духа. Люди не понимают, собственно, ради чего они должны жертвовать своими жизнями. Вот это все объяснения про бандеровцев, националистов, это все уже, извините, не, не проходит, так мягко скажем, потому что все видят, что это наносное и придуманное, и... Сейчас очень популярна вот такая вот, я бы сказал, модная теория, что, собственно, Россия тут жертва, она не виновата. Ее вот Запад так подставил, так ее накрутил, спровоцировал, и она вот такая вот бедная овечка поддалась на вот эти все, как бы сказать, провокации. Вот бедная Россия, вот ничего она, вот ничего она не могла сделать, вот только ударить первой. Вот это был единственный способ... Вот так вот защититься. Смешно. Никто на ней не собирался нападать, в том числе Украина тоже. И вот это все разговоры в пользу бедных, потому что мы помним, как все начиналось, когда стягивались войска российские, и это нагнеталось в течение нескольких месяцев. Потом нужно вспомнить ультиматум Путина в декабре прошлого года, когда он просто сказал Западу или так, или будет военное решение. На что рассчитывал Путин, я не знаю Он прекрасно осознавал, что Запад никогда не прогнется И не изменит устав НАТО ради Путина Это просто смешно Значит, он был сразу настроен на войну И Запад тут ни при чем, никаких провокаций не было И вот эта теория, распространители и адепты этой теории Не понимают, что таким образом они из Путина делают пешку, а не лидера Получается, им можно крутить, извините, как э, указкой, да? Э, на указке, вернее, крутить. Что он, какой-то э, непонятно кто, что ему там э, поманили пальчиком, он побежал. Глупая очень теория, и она совершенно не в пользу Путина, а наоборот, против него играет. Так что э, вот эти адепты, как я их называют, э, теории очень э, глупо себя ведут, когда распространяют вот эту. Э, ну, конспирологическую эту теорию, что вот Путин такой несчастный, бедный, его подставили, его обманули. Ну, то, что его обманули, это правда, это, это не конспирология. Он получал неверную информацию по поводу настроений внутри Украины. Ему сказали, что там его ждут цветами, что люди заждались, восемь лет они просто мучаются, и вот сейчас за 3-4 дня это все завершится, Запад не успеет никак отреагировать, хотя понятно было, что Запад все равно бы вел санкции. Ну, помните, как Лавров сказал накануне всего, он говорит, ну так надо что-то делать, если все равно санкции будут, а хоть не обидно будет, за, за что нас так не любят. И еще вот эту мысль, которую я пытаюсь донести до россиян, что они никак не могут понять, основная масса, что... Вся проблема именно в Путине, а не в санкциях. Санкции – это реакция на действия Путина, а не причина, это следствие. А все считают, что причина именно в санкциях. Вот когда этот пазл правильно сложится, когда люди поймут, где причина, где следствие, где телега, где лошадь, тогда что-то изменится. И действительно сейчас внутри России практически все протесты погашены оппозиция выдавлена за пределы России, работают оппозиционные СМИ, «Дождь», «Новая газета» и так далее. То есть, вот, вот эта история продолжается, но внутри России, естественно, все зачищено, и там почти не осталось оппозиционеров, те, кто остались, они или сидят в тюрьме, или объявлены иноагентами, что, в принципе, при, приближено одно к другому, хотя... Понятно, что тюремные условия нельзя сравнить с обычной жизнью. Но многие зациклены именно на фигуре Путина, считают его таким вот абсолютным злом. Но очень важно, кто придет ему на смену. Если к нему придет такой же Путин, который будет проводить ту же самую политику, то, собственно, ничего... Не изменится. Но в его ближайшем окружении мы не видим никаких голубей мира. Мы видим только ястребов, которые готовы продолжить эту его политику. Но они должны понимать, что если после ухода Путина продолжится та же самая политика, то Россия останется в изоляции и не сможет никак выйти из этой ямы, куда она Просто не то что ползет, она туда стремительно катится. Вот есть такое прекрасное выражение, что накануне Октябрьской революции Россия стояла на краю пропасти. И с тех пор она сделала большой шаг вперед. Вот такой вот черный юмор. И сейчас Россия не стоит на грани пропасти. Она туда летит с космической скоростью. И даже вот... В Большом театре уже сказали, что нет возможности приобретать пуанты, потому что они тоже и импортные, и вот такой вот юмор, такой грустный, что уже скоро не в чем будет ходить по-большому. Но смех смехом, а мы знаем, что Россия, к сожалению, была почти на 100% завязана на все импортные технологии, это касается и производство тех же самолетов и машин, и так далее, и тому подобное. Сейчас, кстати, из Африки обещают электромашины доставлять в Россию. Это такая интересная очень новость. И э, по поводу друзей. Вот недавно было, относительно недавно было голосование по поводу этих псевдореферендумов, и только четыре страны высказались за Никарагуа, кто там еще? Никарагуа, Белоруссия, Сирия и кто-то еще четвертый. Я забыл, но не Эритрея. Уже Эритрея почему-то перешла в другой лагерь. То есть вот несколько стран, которые поддерживают курс России. И это говорит о том, что действительно Россия находится в полной изоляции. Она не пользуется уважением. И последние вот встречи в Астане, и вот эта шанхайская вся история показала, что Россия утратила свое влияние на постсоветское пространство. Вот об этом я хотел немножко поговорить, есть еще время. Мы помним эту всю историю с развалом Советского Союза в 1991 году, когда на его руинах было создано СНГ. И я хочу напомнить, может быть кто-то не помнит, кто-то забыл, кто-то может и не знает, что вначале это было задумано как Содружество трех славянских государств. Это Россия, Белоруссия и Украина. Вот такой вот был союз. Причем самое интересное, если вы посмотрите устав СНГ первый, то там написано, что столица вообще является Минск. Об этом все быстренько забыли. Потом туда начали присоединяться страны э, азиатские. Э, и, э, в общем, получился чуть ли не второй Советский Союз, только без э, Прибалтики. Потом Грузия туда откололась. Украина тоже э, полноценным, так сказать, не была членом СНГ. И за вот эти 30 лет... Э, СНГ превратилась в какую-то формальную, такую бюрократическую структуру, которая вообще не решает никакие вопросы, а просто такой вот клуб формальный. Туда входят члены этого клуба, они там что-то там решают, но большой пользы от этого СНГ никогда не было. С самого начала как-то вот все пошло не так, все криво пошло. И э, не удалось из этой организации создать э, какой-то э, мощный союз, прежде всего экономический. Потому что задача была э, этого, насколько я помню, э, прежде всего экономическая, чтобы не ручились вот эти экономические связи, таможня и так далее и тому подобное. Все это э, было, э, ну как тебе помягче сказать, провалена эта вся была политика. И... Э, Роль вот сейчас России на постсоветском пост, пост пространстве, прошу прощения, постсоветское пространство, э, просто нулевая, если не сказать э, минусовая. Потому что никакого влияния нет. Э, Россия не показывает пример, э, хотя бы вот э, постсоветским странам, я не говорю уже всему Западу, э, нет модели, нет идеи, ничего нет. И когда э, отсутствие идеологии выдается за какое-то благо, это просто смешно. Вот Западу, собственно, никакая идеология не нужна. А здесь есть э, так называемые западные ценности, которые вообще являются общечеловеческими. И когда Россия говорит, что у нас свой путь, у нас свои какие-то особые ценности, то это тоже лукавство, ничего своего у них нет. Э, если вспомнить, православие было завезено, Марксизм был завезен, и так далее, ничего своего нет, есть только извините свои понты, а противопоставить всему миру нечего, и э, поэтому вот эта модель э, государственного, я даже сказал, дикого капитализма, который э, Россия проводит, никому совершенно не интересно. Тем более, мы знаем примеры Кубы, э, Северной Кореи. А вот Северная Корея, кстати, голосовала за э, Россию вот я вспомнил: э, приветствую новых! Э, Зрители Юрий Романовский и Борис Репетур. Спасибо, друзья, что смотрите. Да, вот, вот эта модель такая дикая, когда государство является монополистом, и мы это видим по Газпрому, совершенно никому не интересно, поэтому, я думаю, перспектив у России нет. Теперь многие говорят о том, что после завершения этого конфликта Россия развалится на какие-то княжества, на какие-то области, губернии и так далее. Я не вполне разделяю эту точку зрения, объясню почему. Потому что мы знаем, что 80% регионов являются дотационными. То есть они получают выплаты из Кремля, вот в частности Чечня. И вот представьте себе, завтра Чечня скажет, что они отделяются от России. А чем они будут зарабатывать, чем они будут кормить собственный народ? У них, насколько я знаю, там, там есть какие-то небольшие ресурсы, но это совершенно не освоено, как туристическая, так сказать, мека. Я не уверен, что там уровень высокий. И возникает вопрос, а как они будут жить? Ну, тут могут меня возразить, сказать, ну, вот их друзья, так сказать, по разуму, Богатые э, мусульманские страны, Объединенная Арабская Республика, Катар, э, что там еще, э, Саудовская Аравия, вот три такие самые богатые страны э, могут помочь. Но я что-то не помню, чтобы в 1994 году, когда началась Первая Чеченская война, э, вот эти страны помогали чеченцам и принимали их, кстати, как беженцев. Ничего такого не было и вряд ли сейчас такое будет. Так что это немножко иллюзия. О том, что вот можно так разъединиться, размежеваться и сделать самостоятельные какие-то регионы. Вот потому, что происходит в Украине, вы видите, к чему это все может привести. Я понимаю стремление каких-то местных муниципалитетов большей независимости. Но Путин действительно создал такую вертикаль власти, что все решается Москве, но он, собственно, ничего нового не придумал. Это совершенно такая коммунистическая идея была централизма, да, демократический централизм. Оксюморон. То есть, все решалось в Москве, и поэтому Помните эти все знаменитые прямые линии, когда Путин обращались напрямую, а у нас лампочка не работает в подъезде, а у нас воды нет, а у нас то, а все. И Путин там давал э, пенделя, и вопрос решался. Э, возникает вопрос, а какая тогда роль местных властей, когда они ничего сами не решают и главное не делают э, без вот этого пинка из центра. Так что вот эти все разговоры о том, что вот все разрушится и все, все станут независимыми и могут сами себя прокормить, сильно преувеличены. Есть Москва, есть Питер, есть тот же Екатеринбург, Новосибирск. Вот такие города-миллионники, которые действительно зарабатывают и так далее. Но все остальное там по Волжье и так далее, это все бедные очень дотационные, как я сказал, регионы. Поэтому они без Москвы просто не смогут выжить и не смогут самостоятельно существовать. Вот что я думаю по поводу будущего России. И очень важно, конечно, то, кто придет на смену Путину и какой будет политический режим, потому что современный политический режим, к сожалению, является просто террористическим. Ну что, я потихонечку буду заканчивать, подведу предварительные такие итоги. Вот мы видим, что уже больше полугода идут боевые действия, и ситуация меняется, и главное настроение меняется. Но, как я уже сказал, вот в российском обществе нет понимания того, что эта война совершенно, ну, скажем, не то что ненужная, но причин для ее возникновения нет, они придуманные, они наносные, они э, не настоящие. Это просто э, воспаленное воображение одного человека. Он посчитал, что вот такая вот страна, как Украина, не должна существовать в том виде, в котором она существует. Она должна раствориться в России, стать одной из частью э, России. И, э, естественно, Запад э, воспротивился этому помогают Украине и будет помогать. И э, то, что Россия надеялась вот так вот нахрапом э, это все взять, эта э, ситуация провалилась. Вот сейчас назначен э, не прошло и полгода, да, Суровикин, который, э, на которого Путин делает ставку. Э, но мы понимаем, что, э, как я уже сказал, что у военных нет вот такого э, боевого духа, нет настроя, они устали, измотаны, и вот эти новые, как их называют, чмобики, да, частичная мобилизация, они не не решат этой проблемы. Это, к сожалению, вот пушечное мясо. И вот после окончания всего население России сократится, и будут ее ждать большие демографические Проблемы, которые уже начались еще из-за коронавируса. Так что никакой радужной перспективы у России нет. И она должна, естественно, отказаться от этой политики и вернуться к демократическим принципам. Но вы понимаете, в чем проблема? В том, что Россия никогда при демократии, собственно, и не жила. Но мы опустим эти 90-е годы. Это тоже такая была псевдодемократия которая больше напоминала анархию. И э, в чем тут проблема? В том, что демократия предполагает еще и ответственность. Потому что одно дело, когда мы кого-то критикуем, но мы должны нести ответственность за каждое сказанное слово, потому что иначе э, на тебя подадут суд и... Э, ты будешь осужден или оштрафован за клевету и так далее. То есть все почему-то воспринимают демократию как вседозволенность. Нет, демократия это возможность высказать свое мнение, аргументированно, с фактами, со всеми изложенными, не просто эмоционально сказать, что ты идиот и все. Нет, и докажи, пожалуйста, что человек себя представляет. Но будь готов к тому, что и против тебя может быть направлено это такое оружие двустороннего действия направленности. Вот. Потом, в чем еще есть опасность демократии? В том, что на вот этой волне к власти могут прийти какие-то Популисты Вот типа Жириновского покойного Который на словах Просто пел соловьем Но я боюсь даже представить Чтобы он сделал Имея реальную незаконодательную власть потому что есть люди которые у которых хорошо подвешен язык они могут представить интересную какую-то концепцию предвыборную кампанию провести очень удачно но как политики они могут быть совершенно лузерами и вот мы видим пример с Дональдом Трампом в Америке, когда вот Америка наступила на эти демократические грабли, то есть демократия это не панацея это просто возможность развития страны. Но здесь, может быть, у России должны быть какие-то и ограничения, во всяком случае, на начальном этапе. Потому что понятно, что если вот так вот дать полную демократию, то возможны вот эти перегибы. Но другого ничего нет. И если выбирать между диктатурой и демократией, естественно, нужно выбирать демократию, А то, что у демократии есть свои минусы, это все прекрасно знают, значит, надо ее совершенствовать или делать скидку на местные условия, понимать, что в России какие-то должны быть ограничения, ну, хотя бы по партийному статусу. То есть, кандидат не может идти просто с улицы и сказать, вот я хочу быть, значит, ты должен за собой иметь партию единомышленников, сторонников и так далее. А когда ты проходишь с улицы ты говоришь, я независимый кандидат, ну, от тебя ничего, собственно, и не зависит. Ну что, дорогие друзья и подруги, на этом я сегодня заканчиваю. Жду вас здесь же, на том же месте, в тот же час, в 10 часов по Германии, в четверг, на следующей неделе обсудим новые и старые проблемы. Всем спасибо, пока, до следующего раза.